Сколько ютуберы зарабатывают с YouTube Shorts? Вот статистика короткого видео, у которого всего 4400 просмотров. Переходим во вкладку доход. За 1000 показов 1 доллар и 11 центов. Неплохо, неплохо, но при этом расчетный доход за все время всего лишь 8 центов. Спрашивается, почему же так? А все потому, что в русском сегменте YouTube Shorts нету рекламы. Именно в части приложения для телефонов, где листаются все эти ролики. А если же ролик был запущен с компьютера, то реклама воспроизводилась и оттуда эти 8 центов.